Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе он понравится. Всем хорошего просмотра! Сидят три мужика в суде, на развод подают и первый объясняет, «Вы понимаете, я как бы сексуально не неудовлетворен». Мы когда с женой-то занимаемся любовью, она так активно она мне движется, движется. Меня-то это укачивает, и я не получаю никакого удовольствия. Судя, да, понятно, обязательно вас разведем. У второго спрашивают, второй отвечает, о, да у меня то же самое. Просто когда мы женой-то любовью занимаемся, она вся потеет. Я-то с нее соскальзываю и не получаю никакого оргазма. Судья, да, причина уважительная, тоже вас разводим. У третьего спрашивают, ну, у вас-то небось то же самое. Он, не у меня в этом плане все хорошо. Судья, ну, а что тогда разводитесь? Он, да вы понимаете, у моей жены на интимном месте Рыжие волосы, судя, да какая вам разница? А мужик отвечает, да мне это все равно, просто друзья смеются. <связывая> Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.